Пульт дистанционного управления был главным устройством взаимодействия с телевизором более 40 лет. За это время возможности телевизоров возросли до поддержки множества новых функций, например, кабельное спутниковое телевидение, игровые приставки, блю ray плееры. Было бы здорово, если хотя бы часть этих девайсов объединились в единое устройство с одним источником ввода. Это потребовало бы переосмысления концепции телевидения. В этом видео мы увидим, каким путем такая компания как Apple может пойти, разрабатывая следующее поколение телеустройств. Для этого потребуется партнерство с вещательными компаниями и разработка абсолютно нового пользовательского интерфейса для телевидения. Просмотр ТВ будет осуществляться очень легко. На главном экране нажмите Live TV и вы окажетесь на ТВ-канале. Переключение каналов также просто, проведите влево или вправо. Если хотите узнать, что показывает, нажмите на экран, появится телепрограмма. Чтобы узнать ближайшее расписание, прокрутите вниз. Свайп влево или вправо меняет канал. Если хотите больше узнать о программе, просто нажмите на название и появится информационная панель. Нажав на «Посмотреть эпизоды», вы увидите предыдущие выпуски, которые также доступны. Для многих каналов вы можете нажать ТВ Гид. это отличный способ планировать просмотр и узнавать о новых передачах. Очень легко листать телепрограмму и узнавать, что сейчас показывает. Любую программу можно записать с помощью встроенной функции, также есть возможность автоматически записывать все выпуски данной программы. Вы можете сортировать каналы по категориям, а функция Genius запоминает, какие передачи вам нравятся, и предлагает новые подобные. Сири будет полностью интегрирована в Apple TV. Можно задавать разные вопросы, например, снималась ли Эллен Пейдж в фильме «Начало». Вот начала, где снималась Эллен Пейдж. Вы также сможете узнавать, в каких фильмах снимался актер. В каких недавних фильмах играл Дэниел Крейг. Вот четыре недавних фильма с Дэниелом Крейгом в главной роли. Сири поможет и при настройках записи. Запиши следующую серию «Глухаря». Следующая серия Глухаря будет показана завтра в 19.30 по НТВ. Хотите записать ее?